Всем драмянски, с вами Кашенский, и снова я сейчас говорю о своем стриме по Майнкрафту, но сегодня у нас будет не просто стрим по Майнкрафту, а сегодня мы будем стримить на, на, на моем новом э, Майнкрафт сервере, да, я буду на нем стримить, потом там будет входить коллаб с некоторыми людьми, но это, это уже потом. И, короче, я буду обустраивать весь спаун и всякое такое.